Дорогие друзья, рад вас приветствовать, мы продолжаем наше изучение книги Откровения, и сегодня мы рассмотрим четвертый стих, а также часть пятого. И для начала давайте прочитаем контекст, прочитаем те стихи, которые мы уже успели вместе сами пройти. Итак, с первого стихом. Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему он длежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего рабу своему Иоанну который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем и во время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в оси, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей». Земных. Что апостол Иоанн подразумевал, когда говорил находящимся в Осии? А подразумевал он область современной Турции. Давайте мы посмотрим на следующую карту. Как мы видим, Асия это часть нашей современной Турции, в нашем понимании, но тогда это была часть Римской империи. Сверху Черное море. Слева и снизу – Средиземное море. Здесь находится остров Патмос. И здесь было бы хорошо всем нам вспомнить 1 Петра, 1 глава, 1 стих, где написано «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадоке, Осии и Вифинии, избранным». Когда вы смотрите на данную карту, бросается ли вам что-то в глаза? Лично мне бросается последовательность этих городов. Иисус адресовал свои послания церквям и сохранял эту структуру. Сначала Он писал Кефеские церкви, затем Смирни, затем Бергам, Фиатера, Сардис, Филадельфия и Ладикия. Такой же порядок, которые мы имеем в книге Откровения во второй и третьей главах. Давайте теперь мы перейдем к анализу некоторых слов и начнем мы со слова благодать. Благодать с греческого харис имеет следующие значения: благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение и третье значение благодарность, признательность или благодарение. Обычно для лучшего понимания благодать сравнивают с милостью. Милость – это когда Бог нас не наказывает за наши грехи. Благодать же – это когда Бог дает сверх того, что мы заслуживаем. Например, в Иисусе Христе мы получили не просто прощение грехов, но также и благодать. Он сделал нас царственным священством. Мы – дети Бога. Я думаю, что это действительно должно нас заставить задуматься, насколько велика Божья любовь. Мы будем царствовать с Ним на веки веков. Хотя в прошлой жизни, по сути, мы были врагами. Были врагами с Богом. Это, это очень сильно. Следующее слово – это слово «мир». «Мир» с греческого означает «мир», «безопасность» или «покой». И также может иметь значение благополучие. В книге Откровения данное слово используется всего лишь два раза. Здесь и его Откровение, 6 глава, 14 стих И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, и чтобы убивали друг друга и дан ему большой меч. Давайте мы рассмотрим нашу диаграмму, а затем перейдем к некоторым очень важным богословским истинам в этом тексте. Итак, начнем мы с нашего подлежащего. Иоанн его действие пишет, глагол подразумевается, пишет «семи церквям в Азии». Что же Иоанн писал? «Благодать и мир». «Есть» глагол «ими» подразумевается благодать и мир есть вам и здесь самое интересное благодать и мир есть от кого и здесь перечисляется три личности или три категории от кого же передается этот привет от сущего бывшего и приходящего и от семи духов которые есть перед престолом Его и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец мертвых, или как написано в нашем синодальном переводе, первенец из мертвых и начальник царей земли. Теперь углубимся в написанном. Иоанн пишет семи Церквям. число 7 в книге откровения используется 54 раза явно что здесь присутствует некий такой собирательный образ число 7 это число полноты и совершенства под этим бог мог или может подразумевать абсолютно все церкви во-первых это послание адресовано конкретным семи существующим на то время церквам во-вторых оно адресовано всем церквам во все поколения. Затем Иоанн передает что-то очень-очень важное – благодать и мир. Вообще, данное приветствие содержит в себе очень глубокие богословские истины. Благодать как некий дар, который обязательно исходит только свыше. Благодать вам. В чем же заключается эта благодать? А она заключается в том, что искупительная жертва Христа принесла в нашу жизнь. Посмотрите на значимость жертвы Христа. Его жертва не просто покрыла все наши грехи, но и дала нам вечный статус детей Божьих, царей. Теперь навек мы будем Божьими детьми. Здесь хорошо было бы вспомнить 5 главу Евангелия от Матфея, где Иисус открывает свою Нагорную проповедь темой о блаженстве. Блаженны или счастливы. По сути, благодать – это и есть подлинное ощущение Божьего провидения. Конечно, для этого нужна вера. Без нее все это попросту невозможно. С другой стороны, здесь говорится и о мире. Мире как покой. В Библии сам Бог назван Богом мира и утешения. Нужно не забывать, что мы находимся все еще на поле сражения, и здесь нам не рады. Более того, нас в открытую ненавидят, и поэтому сохранять покой и мир для нас очень-очень важно. Иисус сказал, «Да не смущается сердце ваше». Слово «смущается» может еще означать «тревожиться». «Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам». Благодать и мир от кого? от Бога, но никак не от человека. Это важно, так как только Бог может дать благодать и мир. Теперь, когда мы поняли, что эту благодать дает Бог, рассмотрим описание Божественной Троицы. «Благодать и мир от Того, Который есть, и был, и грядет». Греческая грамматика здесь нарушена, но нарушена она, возможно, намеренно, как думают некоторые богословы, чтобы дать явную отсылку на Ветхий Завет. Хотя Иоанн и не говорит написано, тем не менее, возможно, он подразумевает исход 3 глава 14 стих. Давайте прочитаем. Бог сказал Моисею, ⁇ Я есть сущий ⁇ и сказал, ⁇ Так скажи сынам Израилю, сущий Егова послал меня к вам. ⁇ Я есть сущий ⁇ буквально можно перевести как ⁇ Я есть тот, кто я есть ⁇ того, который есть, мы встречаем еще два раза. Откровение 1 глава 8 стих и Открывение 4 глава также 8 стих. «Я из Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. И каждый из четырех животных имел по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель» который был, и есть и грядет. Грядет в значении немедлящего исполнить правосудие. Под этим, скорее всего, имеется в виду День Господень, одна из самых ярких тем Ветхого Завета. Итак, благодать и мир от вечного Бога Вседержителя, который спешит воздать каждому по делам Его. Следующее лицо Троицы, загадочное на первый взгляд, Семь Духов. Хочу правды ради напомнить, что благодать и мир может дать только лицо Троицы, только Бог, ангел или человек не способны на это. И от семи духов, находящихся перед престолом Его. Кто эти духи? Возможно, семь духов символизируют полноту Духа Святого. Это наиболее логичное обоснование, и для этого есть несколько аргументов. Первое, как мы уже сказали, только Бог может дать благодать и мир. Второе. Между семи духов стоит Бог и Иисус. Следовательно, было бы подходящим поставить здесь Духом Святого. Прочитаем также два очень важных для нас текста. Исайя 11 глава с 1 стиха. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почит на нем Дух Господень, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета, Дух Крепости, Дух Ведения и Дух Благочестия. Прочитаем также Захария, 4 глава, с 8 стиха. «И было ко мне слово Господне. Руки из положили основания дому всему его руки и окончат его, и узнают, что Господь Савов послал меня к вам». Ибо кто может считать день с маловажным, когда радостно смотрит на стрительный отвес, в руках взрыва те семь, это очи Господа, которые бимлют взором всю землю. И прочитаем Откровение 5 глава 6 стих. Я взглянул и вот посреди престола четырех животных, и посреди старцев стоял агнец как бы закланный, имеющий семь врагов и семь очей, которые суть семь духов божьих, посланных во всю землю. В любом случае не стоит забывать, что эта книга наполнена символами, которые не всегда объясняются автором. Поэтому в таких случаях и в таких вопросах мы должны быть более осторожными. Следующая личность. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Свидетель верный. Свидетель в нашем понимании – это тот, кто что-то видел. С такими словами Иисус обратился к Ладикийской церкви. И ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Иисус видел духовную нищету Ладикийской церкви, несмотря на ее финансовое состояние. Более того, «свидетель верный» означает, что Иисус передал в достоверности людям все, что передал Ему Бог. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 28 стих. «Итак Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но, как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Ибо Я говорил не от Себя». Но пославший меня, Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Это относится к тому, что Иисус видел и слышал. 1 Тимофея, 6 глава, 13 стих. 13 стих. Перед Богом, Всю животворящим, и перед Христом Иисусом, Который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом добрые исповедание, завещеваю тебе. И Псалом, 88, 36 стиха. «Однажды я поклялся святостью моей с Солгули Давиду. Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною. век будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». На этот счет очень хорошо написал Александр Минь. Давайте прочитаем его высказывание. «Свидетель верный, говорится в противовес ветхозаветным порокам, которые были свидетельными немощными сознававшими свою слабость. Вы помните, что в книге пророка Исаи говорится «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Савуофа». Иеремия говорит «Я не умею говорить, ибо я еще молод. Все они были свидетелями, но немощными. Есть только один свидетель о Боге, тот, который несет его в себе, первенец из мертвых и владыка царей земных». Итак, следующее определение и следующее имя Иисуса Христа – первенец из мертвых. Первенец из мертвых имеет значение «первородный» или «рожденный прежде». Давайте почитаем некоторые важные тексты. Римлянам 8 глава 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего дабы он был первородным между многими братьями, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой товари И он не из глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Иисус первый воскрес в прославленном теле. Он наш старший брат. Я хочу вновь напомнить, что эта книга об Иисусе и его триумфе, победа над дьяволом, Здесь также и присутствует прямое напоминание церкви о том, что не нужно бояться смерти. Христос воскрес, Он свидетель верный. Более того, ниже мы читаем о том, что Он владыка царей земных. Владыка означает начальник. Никто не может сравниться с мудростью и силой, знанием и всемогуществом со Христом. И здесь присутствует нотка не только явного превосходства, но также и власти. Заметьте, как царь царей изображен в 17 главе книги Откровения в 14 стихе. Они будут вести брань санкциям, и Агнес победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним суть званые и избранные и верные. Победа через смирение – это признак явной силы. Данила, 7 глава, с стиха. «Видел я в ночных видениях вод с облаками небесными, шел, как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями, и подведен был к нему. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не прийдет, и царство его не разрушится». На одежде и на бедре его написано имя «царь царей», и Господь господствующих, и поклонятся Ему все цари, все народы будут служить Ему. Безусловно, о каждом из Его имени можно говорить очень-очень много, но в рамках нашего короткого разбора мы ограничимся только этими текстами. Давайте теперь перейдем к нашим переводам. И начнем мы с перевода под редакцией Кулаковых. Иоанн Семи церквам, Васи, благодать вам и мир от того, кто есть, кто был и кто грядет, от семи также духов, что перед престолом Его, и от Иисуса Христа свидетеля верного, первенца из мертвых, владыки царей земных. От Иоанна к семи церквам, находящимся в провинции Азии. Здесь они добавляют слово провинция для уточнения. Мир и благодать вам от Бога который есть, был и грядет, и от семи духов, что перед престолом его, и Иисуса Христа, верного свидетеля, первого, кто был вознесен из мертвых, владыки над царями земными. Здесь они интересно подошли к предпоследней фразе. Здесь они перевели фразу первенца из мертвых или первенца мертвых, фразой «кто был вознесен из мертвых». То есть есть явное Отсылка на воскресенье, или на само слово «воскресенье». Еще один перевод. От Иоанна семи церквям в провинции Азия. Благодать и мир вам от того, кто есть, кто был и кто придет. И от семи духов, находящихся у его трона, и от Иисуса Христа, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мертвых, и властелина царей земли. Иоанн досидемте церкви куйтуса в Азии. Благодат и мир дободен да на вас от онзи, който и който е бил, и който идва, и от сетемте духове, които са пред Негови престол. И от Исус Христос, верния свидетел, правородния на мертвите и началника на земните цари. Всем спасибо за ваше внимание. Увидимся в следующем разборе.